Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть и выживать в Вальхейм. Сегодня постараюсь максимально подробно разобрать момент с добычей и рубкой древесины Покажу, как правильно, ребят, нужно Рубить древесину, покажу, расскажу Какие типы древесины у нас бывают Это и многое другое в нашем сегодняшнем а, Выпуске, поэтому поставь, пожалуйста Лайкосик под данный видосик, мне очень нужна Важна твоя а, поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя Годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, как Вальхейм, например. Приятного просмотра Спасибо тебе большое, а мы, конечно же, начинаем По мере прохождения игры Нам, помимо обычного дерева, да для постройки зданий и сооружений Потребуются, конечно же, другие типы древесины Если мы хотим, конечно же, чтобы прогресс шел только в гору Давайте посмотрим, ребятки, на стандартные варианты типов древесины Которые у нас имеются Вот тут у меня в сундучке где-то было Это обычная древесина, которая падает с бука Которая падает с еще каких-то там деревьев То есть она практически падает с любого дерева в различных... Количеству. Дальше, ребят, существует еще некий тип а, древесины, так называемый цельная древесина. У меня где-то был кусочек, давайте посмотрим, где-то вот здесь в мастерской вроде меня завалялось все это дело. Да, ребятки, есть вот такой вот тип древесины, называется цельная древесина, которая идеально подходит для строительство зданий и сооружений. И еще, ребятки, есть один тип древесины, самый высококачественный, но у меня он, к сожалению, не завалялся нигде, поэтому мы с вами сейчас выдвинемся на поиски. Заодно я вам продемонстрирую, как же нужно рубить а, лес. Ну а для того, чтобы рубить лес, зритель, тебе, конечно же, потребуется а, топор. А, для добычи, ребятки, всех типов древесины, нужен хотя бы как минимум бронзовый топор, имейте просто эту информацию в виду. Ну а для добычи самых, ребят, простых типов древесины, нужно хотя бы каменный или же кремниевый а, топоры. Ну, так как мы пойдем, ребятки, сегодня смотреть на все типы древесины, кроме древней коры. Древняя кора, это, ребят, тоже особый тип древесины, который находится в определенном биоме. Но у меня пока что, ребятки, здесь... Его нет, но я в любом случае покажу, где она добывается, Это древняя кора. С бука падает обычный, обычный тип древесины и только лишь обычный, больше никак. А есть также, ребята, насосы в лесу, с которых мы получаем эту самую цельную э, древесину. Также цельную древесину, не, по-моему, цельная древесина, она получается только лишь, когда мы рубим... Сосны. Блин, сосну загубил. Я так не хотел ее рубить, эту сосну. Ну ладно, ребят. Что, как говорится, не сделаешь ради а, искусства. Разрубаем сосну. И получаем вот так вот, ребят, выглядит у нас цельная древесина. Она даже визуально отличается от... Обычные. Обычно, ребят гнилые палки, а цельная она вот такая, вот, знаете, более ровненькая, более кругленькая. Из нее, в основном, ребят делают все-таки строения, всякие здания, сооружения. А, ни для чего, вроде как, она больше а, не годится. Качественная же древесина, тип древесины падает с деревьев, таких как береза, а, таких как дуб. Может быть, еще с каких-то деревьев падает у нас самая качественная древесина. Если честно, ребят, я еще все это дело не прочухал. Как обязательно прочухаю, конечно же, расскажу. Ну, а пока, ребят, такая информация подойдет, конечно же, только в основном новичкам. Вот, ребят, береза. Также, ребят, ничего сложного. Валите просто березу и получаете еще один тип а, древесины, называемый... Ай-яй-яй, осторожно, кибитку чуть не сломал чью-то. А чья кибитка? А, это напарник здесь мой жил раньше. Жил, жил, не тужил и куда-то он у нас сплыл. Так, ребят, вот еще, ребят, немножко добываем. И вот, пожалуйста, качественная древесинка. Вот таким вот образом она у нас собирается И вот так вот она выглядит. Да, она очень похожа на обычную, да, древесину, просто древесину, но перевернутую и подразукрашенную немножечко в более светлый э, цвет. Это то, как она выглядит в инвентаре. Так, и забираем эту тоже у нас древесинку. Давайте отнесем на склад. А уже после, ребят, буду давать мастер-класс потому как нужно правильно, грамотно валить лес. Ну и пару советов, ребятки, как нужно правильно готовиться к валке а, леса. Ну, зависит, конечно же, от того, какие у вас потребности и задачи. У меня же задачи всегда глобальные, мне нужно очень много леса. Например, вот тут я, видите, вокруг своей базы построил заборчик, надо было дохрена а, леса. Построил деревянные, я, ребят, тут халупы всякие, тоже нужно было дофига леса. Зависит, ребят, от того, от ваших желаний, сколько вы хотите добывать и сколько вам а, нужно. Сразу же, ребятки, первый совет, помимо топора, да, конечно же, взять на топор, естественно, иначе как вы будете валить древесинку? А, почините в первую очередь, свои инструменты, иначе может быть такое, да, что вы придете в лес, а у вас топор уже поломан. Вы пару раз таки, ударили, и все. И надо бежать на базу, снова крафтить Топор, ну или же ковыряться, пробовать Каким-нибудь каменным или каким-нибудь э, Кремнием, например, топориком Тоже что не вариант, поэтому, ребятки Всегда ремонтируйте свое снаряжение Перед походом и вылазкой э, На какие-нибудь э, работы Будь то это лесоповал, будь то это добыча металлов Или каких-то полезных ископаемых Типа э, камней Вторым, ребятки, очень полезным э, свойством э, Просто, ребят, затарьтесь какой-нибудь э, Едой, она вам, конечно же э, Понадобится, это морковный супчик идеально подойдет, например, королевский джемчик и просто-напросто приготовленная а, мясо. Все это поспособствует тому, что вы будете более выносливы и будете гораздо быстрее и эффективнее рубить а, деревья. А, третье, ну это, конечно же, уже по ситуации, потому что не у каждого это может быть на начальном этапе. Третье, возьмите, не поленитесь, добегите до, до того самого алтаря, в, возле которого мы а, появляемся в самом начале игры, и активируйте силу древнего бога, если же, конечно же, она у вас а, имеется. Что это дает? А я вам скажу так, что... Это дает определенную силу, которая позволит вам а, рубить деревья гораздо вот, быстрее. Также не забывайте с собой брать тележечку. Тележечка вам позволит перевозить огромное количество а, древесинки. С минимальным количеством затраченного а, времени Это значит, что вы просто за одну, за одну ходку привезете столько себе леса а, Сколько вам а, будет необходимо Иначе придется туда-сюда бегать, да а, По чуть-чуть приносить, по чуть-чуть, значит... А... По чуть-чуть, короче, ребят, нас не устраивают. если мы идем на глобальную вырубку леса, то мы берем с собой а, вот эту, конечно же, тачаночку, да, тележечку, кстати, гайд по тому, как все это дело добыть, тележечку, например, у меня есть на каналчике, заходите в плейлист а, по Вальхейму, там найдете много интересной годной а, информации, ну и поехали, ребятки, в лес, ну что ж, вот, например, мы и добрались до леса, а, ну, у меня, если честно, тут уже лесом так сильно не пахнет, потому, так как у меня здесь остались уже одни пеньки, я здесь слишком часто бываю в этом лесу, поэтому, ребят, ну, и какой есть, такой есть, что я могу сказать, ребятки, и то, и на том спасибо, что называется. Так, ну что ж, а мы давайте, ребятки, попробуем сейчас а, приступить уже к азам вырубке леса, с чего нам следует а, начать и что нужно... Знать. Ну, во-первых, когда вы, ребятки, рубите лес, например, вот взялись вы за рубку бука, да, срубили его, все нормально. Знаете, что если эта махина упадет вам... Так, если эта махина упадет вам... Да что ж такое-то, а, придется еще раз дубль переснимать. Если эта махина упадет вам на голову, ничего хорошего от этого а, не жди, так как она очень сильно может тебя продамажить, да. Если уж не, нас, не насмерть, то очень сильно может... А, потрепать. Короче, ребятки, это первый нюанс, который стоит знать при а, рубке а, леса. Каждое бревно, ребятки, пострашнее будет любого монстра. А знаете что? Смерть здесь очень такое нехорошее событие. А, у вас отнимают сразу же часть ваших прокачанных навыков, когда вы погибаете, поэтому а, умирать здесь слишком часто а, не круто. Это, ребят, тебе... Это, зритель, тебе не Майнкрафт, поэтому а, рубите дерево очень осторожно. Второе, что нужно учитывать, это Направление падения а, деревьев. Да, очень важный, достаточно а, момент. Как работает, ребята, эта а, механика? Ну что ж, для того чтобы это понять, а, необходимо срубить с десяток, а то или сотню деревьев. А, иногда некоторым прошаренным и хватает, и одного-двух а, деревьев. Так, оленя. Ну, рассосались быстро отсюда. Вы мне портите всю картину. Я тут видос снимаю. Быстро. Пишет отсюда вот так. Все, ребят, вроде разогнал всех оленей. А, все ушли, один остался, что называется. Ну что ж, ребятки, очень важно знать, а, как у нас ведет себя древесина при ее а, рубке. Это, ребят, все основ основано на моих наблюдениях. А, при рубке дерева, как, смотря, ребят, с какой... Вот, мы с этой стороны мы рубим, значит, дерево упадет... Ту сторону, Но не тут-то было. Видимо, после последних фиксов пофиксили, ребятки, падение деревьев и теперь они падают совершенно в другую сторону. Мои наблюдения, ребятки, до этого были немножечко э, другими. Давайте, ребят, попробуем еще одно дерево срубим и проверим, так ли это. Когда мы, ребят, смотрим на дерево и начинаем его рубить, то при его срубании оно, по идее, должно падать в противоположную от нас э, сторону. То есть вот туда, на то дерево. Так, оно и есть на самом деле. Старайтесь рубить лес по типу, чтобы при падении эти деревья падали на соседние деревья. И тогда будет происходить вот такая вот интересная а, штукенция. Вот туда вот, например, нам надо повалить это дерево. Давайте рубанем пару раз вот с этой стороны. Давай, падай уже! Но немножечко не туда оно упало, как хотелось нам. И давайте попробуем тогда следующее дерево сейчас а, свалим. Вот это, ребят, дерево, например, я хочу повалить вот на то соседнее. Получится или нет? Поехали! Вроде бы все получается, но как-то оно не совсем туда падает, куда надо. Но принцип, ребятки, работает. То, что куда мы смотрим, с какой стороны мы рубим в ту сторону, в противоположную сторону и падает э, наше с вами э, дерево. Так, ну что ж, давайте попробуем еще разочек. Вот с этой стороны попытаемся срубим дерево. Посмотрим, упадет ли оно вот на то дерево, которое находится спереди нас. Да, оно падает в ту сторону, но с большим трудом. Видимо, ребятки, действует еще э, физика небольшая. И у нас наклон, видите, в ту сторону. Склон в ту сторону. И если я срублю вот с этой стороны, например, это дерево бамс. Оно, да, более охотнее идет в ту сторону, нежели когда мы рубим против склона. И вот, ребятки, принцип домино сейчас работает. То есть мы повалили одно на другое, а, другое на третье. Если бы оно еще вот это вот дерево Немножечко подрасшатало под То тогда бы упало у нас еще и это и другое Ой, прям по голове прилетело опять а Ну ничего, мне не привыкать, я тот еще лесоруб Мне постоянно что-нибудь по голове да, Прилетает Ну и таким, ребятки, принципом нужно Рубить лес У меня здесь, конечно же, деревьев не так сильно много Поэтому, ну, получается, хреново принцип домино использовать А так бы, ребятки, если было побольше леса То этот принцип работает гораздо эффективнее Вот, ребят, смотрите, пошло Вот, сюда туда вот упало. Вот это дерево, по идее, тоже должно было свалиться. Вались, давай уже! Отлично, ребятки! И вот таким вот образом мы здесь устроили массовый а, лесоповал. Ну и разбираем эти деревья. Как, ребятки, правильно дальше начинать а, разделывать вот эти вот а, бревна? Старайтесь, ищите скопления Вот, например, в этом месте есть скопление из трех Четырех даже э, деревьев Ну, допустим, из трех мы возьмем сейчас, да, для рассмотрения Встаем вот сюда вот, чтобы вам экономить ресурс вашего топора Старайтесь вот так вот вставать между деревьев и рубить прямо вот здесь вот Раз, и мы сразу же три дерева, ребята, одним ударом э, рубим Два и три Разрубили мы соседние деревья, да, покоцали вот эти вот и в итоге у нас, ребятки, достаточно эффективно мы вокруг себя расчистили уже нехилую такую а, территорию. Также, ребят, замечу, что эти бревна можно кантовать. И если вы хотите немножечко сэкономить ресурс вашего топора, можно, ребят, здесь взаимодействовать вот так вот с бревнами. Их можно просто-напросто вот таким вот образом а, подталкивать. Да, с этой стороны можно как-то подтолкнуть. Да, и вот в этой вот точечке, где у нас, видите, такое, знаете, скопление этого дерева, мы начинаем рубить Также, ребят, одним ударом мы наносим урон сразу трем деревьям Разве это не круто? Да, это, ребятки, круто И таким образом мы будем более эффективно Разделывать поваленный лес Тут даже, ребятки, никакая сила древнего дополнительно не нужна Мы просто-напросто а, на скиле все, как говорится, вывозим Когда, ребят, слишком сложно, не запаривайтесь Просто подходите между двух деревьев И начинайте наносить удары вот здесь, например И тогда вы сразу два дерева м -м, Разделываете более а, эффективно Ну и по такому принципу все остальное Смотрите, надеюсь, фишку ты усвоил Да, как это все работает И тебе теперь гораздо проще станет Расчищать лес Ну и, конечно же, после того, как мы валим лес Особенно, когда мы валим бук Нам в инвентарь падает огромное количество Семян Бука Это хорошо тем, что мы Срубленный нами лес Можем потом с данного вырастить Но уже где-нибудь поближе к базе Это, ребят, офигенная фишечка Я сам этим всегда пользуюсь Я сам всегда подсаживаю лес поближе к своей базе Чтобы мне за типичной какой-то Древесинкой не приходилось бегать Куда-нибудь вообще а, за 3-9 земель. Вот, видите, у меня уже здесь насажено. Да целая роща у меня здесь лесная. Как, ребятки, высаживать эти деревья? Очень легко а, и просто. Ну что ж, что следует учитывать при посадке Леса. Во-первых, нам потребуется пропашник, а это, ребят, такая штукенция, которая сможет высаживать все саженцы, которые вы а, найдете в этом а, мире. Тут уже у меня целая, ребятки, а, роща пеньков. Да, здесь у меня раньше была, ребят, большая роща, но я ее всю посрубал. Давайте где-нибудь на более открытом пространстве сейчас займемся засадкой леса. Вот здесь, в принципе, нормальная местность и давайте посмотрим, как это у нас а, выглядит. Кстати, ребят, пропашник делается у нас из бронзы и никаким образом вы его больше получите не сможете как, ребятки, вступить грамотно из безболезненно в бронзовый век, есть также видосики на моем канале. Переходите, друзья, в плейлист, там есть очень много интересного годного контентика, который повысит ваш скилл выживальщика э, в Альхеме. Ссылочка есть в описании под данным э, видосиком. Что, ребят, нужно знать при посадке? Очень важно сажать деревья непосредственно вдали друг от друга. Если мы, например, посадим вот так вот, смотрите, раз, дерево, и два, для того, чтобы удобно было их рубить, то такие деревья у нас, скорее всего, э, не вырастут, и со временем, вот например здесь у нас показывает Что пространство мало для а, роста Причем пространство для роста мало Только лишь одному саженцу Этот я так понимаю доминирующее Звено, а этот слабое звено То есть два типа у нас, да, доминант И слабачок, соблюдайте этот принцип С самого начала, потому что если вот насадите таким образом кучу саженцев То у вас вот те уже, которые Завяли, их уже никак Восстановить а, не получится, их можно Только срубать, ой-ой-ой Что два сразу срубил, блин, вот а ну ладно, короче, друзья, соблюдаем просто принцип а, удаленного а, расстояния Давайте посмотрим, какое расстояние должно быть у этих саженцев Просто-напросто взяв в качестве линеечки какие-нибудь тоже, ребятки, бревна Я думаю, что двухметровые и однометровые нам а, подойдут Сейчас вот с этого дерева как раз мы и возьмем немножко бревен А давайте, ребят, знаете, как сделаем с вами Вот тут у нас хорошая очень площадочка, мне она нравится Поставим вот здесь верстачок в этой области Берем, ребятки, метровую балку вот такую, да, брус 1 а, метр И при нахождении любых предметов с нашим саженцем Он у нас расти не будет И он просто, видите, увидает и если мы этот брус убираем можно, кстати, реанимировать, забыл вам об этом сказать Если мы убираем соседние препятствия, То у нас саженец, по идее Да, увидите, он снова у нас стал зелененький Значит, что он снова готов а, вырасти Эту, ребят, фишечку знаете. И рядышком с этой метровой балочки Ставим мы еще одно деревце И а, смотрим, естественно, балочку Мы, ребятки, убираем И смотрим, как же у нас здесь будут происходить а, Дела Я смотрю, этот как был коричневый, так и остался Значит, метра нам Недостаточно Двух метров недостаточно И у нас до сих пор один из саженцев э, В коричневой зоне То есть он у нас э, погибает Три метра, друзья, у нас три метра Сейчас между э, саженцами Больше препятствий у нас никаких не имеется Смотрим на результат Нет, друзья Так, а, все верно Три метра, друзья Вот таким вот нехитрым способом мы вычислили Какое должно быть расстояние э, Между саженцами или же от каких-нибудь препятствий, чтобы они росли а, нормально. То есть 3 метра. И что же, ребятки, такое это 3 метра? Почему стоит знать? А, для того, чтобы нам а, потом рубить, а, например, 2 дерева одним ударом, вот этих 3 метров должно быть достаточно. Как видите, мы сейчас одним ударом топора срубили сразу 2 дерева саженца. А это значит, что а, радиус, ребятки, у деревьев гораздо толще и они будут гораздо ближе к друг другу расположены. Уси, уж если мы эти два саженца одним ударом сшибаем, то тогда а, несколько деревьев мы точно сможем, сможем срубить. Для чего, ребятки, мы это с вами все выясняли? А я вам сейчас продемонстрирую. Да, все, ребятки, все четыре у нас саженца а, функционируют. Чем, ребятки, это хорошо? Смотрите, когда мы находимся вот здесь, мы сможем одним ударом а, наносить а, а, урон сразу трем, например, деревьям. И это гораздо быстрее, это, ребят, гораздо сильно улучшит а, добычу а, древесины для вас. Очень важно знать тебе, дорогой мой зритель, как правильно а, осуществлять посадку а, деревьев, для того, чтобы потом быть просто-напросто гуру-лесником и строить любые базы, какие ты только э, захочешь Ну что ж, касательно, ребятки, вырубки леса Я думаю, рассказал сегодня более подробную информацию, чем даже сам ожидал Я надеюсь, зритель, тебе эта информация была полезна И теперь, после просмотренного видео, твой скилл выживальщика в, в игрушечке Вальхейм станет гораздо э, выше Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Скрэч предоставил недостаточно годной информации по этой теме То, пожалуйста, просвети меня, напиши в комментариях, да-да-да Подскажи мне, и, возможно, в следующем своем выпуске я дополню информацию и выпущу новый видос а, с пояснениями. Также, зритель, если у тебя есть какая-то годная крутая тема для нового видоса по Вальхейму, тоже смело предлагай, не стесняйся. Братишка Скруэч все читает, ребятки, все фиксирует, и, возможно, предложенная тобой тема окажется в следующем а, видосике. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.